Мы уже столько, столько, интересного уже проговорили, и все осталось вне записи. Вот. Ну, хорошо. Так, друзья, ну что, доброго дня еще раз. Тем, кто подключился чуть позже. Доброго дня, доброго утра. Ну, у большинства день уже, да, из тех, кто присутствует на нашей командной встрече, которую мы традиционно проводим по понедельникам. И сегодня у нас с вами 27 марта. Я у вас как, этот, как календарь, который напоминает, какое число и что у нас впереди предстоит. Ну, я хочу сегодня что сделать. Я хочу с вами поделиться теми планами, которые мы спланировали на апрель месяц. Апрель месяц у нас будет очень насыщенный, очень такой много событий в этом месяце будет. И я поэтому приглашаю, во-первых, вас включиться в этот процесс. И приглашать своих партнеров, тоже включать во все активности, которые у нас будут проходить, помимо того, что вы еще проводите у себя в офисах, в своих структурах, то есть у вас появляется выбор подключиться еще к, и к другим каким-то процессам, которые у нас будут проходить, вот, но прежде чем, прежде чем перейти к апрелю месяцу, я хочу пару слов сказать про март, который у нас с вами завершается в пятницу, в пятницу последний день, и у нас с вами есть целая неделя работы в марте. Да? У нас вот последняя неделя, традиционно магическая неделя, в процессе которой мы с сами все дорабатываем, вытягиваем, дотягиваем результаты до максимально возможных для того, чтобы закрыть месяц на позитивной такой вот волне. Вот в этом месяце нам с вами в этом помогает такой момент, что у нас 1 апреля. Если вдруг кто-то не знает, ожидается небольшое повышение цен в связи с тем, что курс евро все-таки вырос, все-таки он подрос и догнал тот курс, который сейчас установлен внутри компании, поэтому все ситуация эта, она вынуждает просто немножко поднять цены. Цены будут как было заявлено, не очень сильно повышены, но в любом случае это повышение случится. Будет повышена евровая цена, соответственно, бальность тоже будет повышена пропорционально. Вот. Для нас это, конечно же, хорошо, потому что это означает, что нам легче закрывать квалификации, нам легче выходить на какие-то уровни, то есть нам это становится делать хоть чуть-чуть, но легче. И это тоже приятно. Вот. поэтому Используйте этот момент, используйте эту возможность, используйте эту информацию для того, чтобы в марте, то есть это информационный повод для того, чтобы делать покупки в марте месяце до повышения цен. Вот. И теперь про апрель. Да, теперь про апрель. Почему я начинаю говорить об этом заранее? Потому что некоторые активности начнутся практически 31 марта. И нужно успеть сами включиться, свою команду подтянуть, то есть нужно успеть будет сделать предварительную работу. Итак, что нас ждет в ближайшее время? 1 апреля, 1 апреля у нас состоится запуск косметического движа. Сейчас это, это его рабочее название, я сейчас объясню, что это такое. Косметического движа который направлен на то, чтобы подготовить себя к летнему сезону, к весенне-летнему сезону даже уже, не просто к летнему, привести себя в порядок и плюс, и плюс освоить, то есть или вспомнить, или еще раз освежить, или узнать что-то новое в уходе за кожей лица и тела. То есть это, этот курс, он будет не то чтобы курс, да, это марафон, это такой марафон, который будет длиться полтора месяца. Начнется, он стартует 1 апреля и закончится 15 мая. То есть вот целых полтора месяца мы с вами будем в этом процессе, будем себя делать еще моложе, краше и красивее, да? если собрать все слова. А вот и этот марафон, он нацелен на... То, чтобы, как я уже сказала, еще раз освежить у себя в памяти все те этапы по уходу за кожей, подобрать себе средства из нашего ассортимента, чтобы пользоваться ими. То есть будет и такая своего рода соревновательная часть будет и часть где можно будет пособирать какие-то там баллы потом будет розыгрыш будет главный приз то есть вся вот эти все атрибуты как, как, каких-то таких вот активностей они обязательно будут. То есть мы будем наблюдать за тем, как меняется наше лицо, если пользоваться нашими средствами как и положено, соблюдая все этапы ежедневно, с дополнительным уходом в течение месяца. То есть полмесяца у нас будет для на того, чтобы подготовиться к этому периоду и месяц у нас будет прямо вот. С фотографиями до, с фотографиями после, посмотреть, какой эффект может произвести правильный уход, комплексный уход на нас с вами. И это, конечно же, интересно практически всем женщинам которые у нас есть в компании, независимо от того, просто они покупают для себя продукт, или они его продают, или они находятся в, в бизнесе. Да? То есть в бизнесе, конечно, еще больше интереснее. Сейчас объясню, почему. Потому что то есть, можно будет узнать еще, еще как можно больше о продукте. Все это будет сопровождаться какими-то ежедневными активностями. У нас будет канал отдельный для этой движухи. Да? То есть ежедневно нам будут напоминать о том, что утром не забудьте очищение, тонизирование, крем. Вечером не забудьте очищение, тонизирование, крем. Потом, мы же все прекрасно знаем, что на состояние нашей с вами кожи и на то, как мы выглядим, влияет не только то, как мы пользуемся кремами, не только кремы, да? но и наша с вами физическая активность, и то, чем мы с вами питаемся, и как часто мы вообще выходим на свежий воздух, и наше настроение, и позитивный настрой. То есть это все влияет на то, как мы с вами выглядим. И это все тоже будет в этом марафоне то есть для того, чтобы нас поддерживать, то есть посмотреть на эту задачу с разных сторон. Что еще будет на этом марафоне? На этом марафоне будут, конечно же, обучающие занятия, касающиеся. И то есть, начнем мы, конечно же, с АЗОВ, для тех, кто совсем их не знает, и по поводу кожи, и по поводу типов кожи, как определить свой тип кожи, и как подобрать, то есть, какие этапы ухода за кожей есть. Будут у нас, будет у нас выступление Марины Кирпиченко, как? Кирпичикой как специалист в этой сфере, да, то есть, который расскажет про комплексный уход, приведет примеры этих э, программ по уходу за кожей. то есть, все. Отдельная тема у нас будет посвященная подготовке к весенне-летнему сезону, особенностям ухода весенне-летний сезон. То есть мы об этом тоже будем говорить. И еще будет встреча, которая будет посвящена непосредственно нашей косметики, и она будет посвящена с точки зрения, какое место наша косметика занимает на общем косметическом рынке, то есть почему стоит выбрать нашу косметику, чем она хороша по сравнению со всеми остальными, и, и так далее, и так далее. То есть, вот сравнительный анализ наших косметических средств с тем, что есть на сегодняшний день на рынке. Почему стоит выбрать нас? Вот, то есть вот такая вот программа и то есть здесь мы преследуем много разных задач и решаем много разных задач в процессе этого марафона во-первых это вовлечение то о чем мы говорили на лидерской встрече да то есть консультанты все время должны быть вовлечены в какой-то процесс для того чтобы то есть они сохраняли активность они сохраняли энтузиазм они сохраняли желание работать, покупать для себя, продавать, приглашать бизнес. То есть консультанты всегда должны находиться в каком-то процессе. И когда я сказала, что мы, как люди, вовлеченные в бизнес, заинтересованы в этом больше всего, то есть нас, наш интерес абсолютно прямой. То есть вовлекая наших партнеров в этот, в этот марафон, мы тем самым и повышаем, скажем так, качество среды в нашей команде, да, то есть мы повышаем тот самый позитивный настрой, это раз. Во-вторых, конечно же, когда, когда консультанты или не консультанты, а потребители, они умеют пользоваться продуктом, знают, как им правильно пользоваться, умеют его выбрать, соответственно, они покупают, они, то есть они покупают уже не какой-то там отдельный крем, да, не какое-то отдельное средство, они стараются взять и знают, как это главное сделать, взять себе программу по уходу за кожей лица, составить себе программу и пользоваться именно программой. И в этом тоже огромный плюс, потому что программный уход, программное использование дает гораздо больше результатов, чем использование какого-то одного средства, и то от случая к случаю. Поэтому здесь выгода абсолютно со всех сторон, и поэтому я вас приглашаю, я заранее вас сейчас к этой информации готовлю. Настраивайте, можете дать в свои структуры, в свои команды, в своим партнерам информацию о том, что у нас планируется такая движуха. Анонс будет буквально вот сегодня-завтра. Сегодня-завтра уже будет анонс с приглашением на канал этого марафона, и можно же уже будет приглашать участников. Вот. Почему я сказала, что начнется все 31 марта? Потому что 31 марта в 6 часов вечера по Москве состоится вводная организационная встреча, где уже расскажут все условия этого марафона, то есть для кого, за что будут баллы отчисляться, какие призы, какие розыгрыши, то есть что будем делать, то есть вся подробная информация будет 31 числа вечером. Поэтому наша с вами задача до 31 марта пригласить на канал марафона как можно больше своих консультантов, как можно больше своих партнеров, для того, чтобы уже на водную встречу пришло как можно больше ваших партнеров. То есть чем больше мы людей вовлечем в этот процесс, тем тем активнее будет развиваться наш бизнес. Вот, то есть вот такая вот у нас полуторамесячная движуха, направленная на косметический уход, на подбор программ, на уход за собой. За, вот, то есть мы, мы с вами будем вовлечены вот в такой процесс. У нас будет да. запись, запись вот этого 31 марта в 18 часов? Я думаю, что должна быть, да. Думаю, что да. Ну, смотрите, мы, как правило, все встречи записываем, да, то есть у нас вот есть такая. Но, к сожалению, иногда в редких случаях случается так, что техника что-то там засбоила, или еще что-то там случилось. То есть какие-то бывают ситуации, когда запись не по нашему желанию, она не случается. То есть она не происходит. У нас было пару раз такое, вот, поэтому по возможности. По возможности нужно присутствовать, конечно же, живем, чтобы действительно, ну, то есть, точно быть уверенным, что вы всю информацию получили. И точно так же настраивайте своих партнеров. То есть я понимаю, что вам ровно этот же вопрос будут задавать ваши консультанты. То есть будут спрашивать, будет ли запись. Вот. Ответьте им, пожалуйста, точно так же. Да? То есть ответ точно такой же. Запись должна быть, но бывает всякое. Поэтому по возможности придите. И э, первая обучающая встреча уже состоится 1 апреля в, в утреннее время, в 11 часов по московскому времени. В субботу в 11 по Москве у нас уже будет первая обучающая встреча. Уже, мы уже как бы активно войдем в процесс. Вот. То есть, вот такая вот активность нас с вами ждет в апреле и наполовину мая еще. Девчонки готовят интересные материалы. То есть, Будет и полезно, и познавательно, и, и соревновательно. То есть, будем вот такая будет интересная тусовка. Это первое, что у нас с вами ждет в апреле. Второе, обучающие обучающие да. время будут всегда по субботам в это время? Да, да? да всегда по субботам. Время плюс-минус может меняться, но всегда по субботам. А почему покачала головой? Потому что в это время, как раз в апреле, я буду занята, а по пятнице а. всегда занята. Вот единственные а. вот эти два, еще воскресенье. Ясно. Ну смотри, тогда просто тебе нужно будет, ты будешь смотреть записи, но тебе нужно будет собрать всех своих, чтобы они были. Почему выбрали субботу? Потому что это все-таки выходной день. В рабочий день собрать большее количество людей – это сложнее, поэтому остановились на субботе. Плюс у нас география достаточно большая. Пятница вечер, для, например, для Дальнего Востока – это вообще уже там у них глубокая ночь. Поэтому выбирая, выбирая, остановились на субботнем утреннем времени, которое, в принципе… Подход, должно подойти, по идее, большинству людей. Но прекрасно понимаю, что абсолютно всем угодить невозможно. На всех сделать так, чтобы всем это подошло, это просто невозможно. Поэтому исходили из того, когда может большинство. Вот Первая активность – это у нас с вами будет косметический марафон, который стартует 1 апреля. Вторая активность, которая у нас начнется, стартует в апреле. в апреле, здесь мы уже начнем говорить о парфюмерии. И, э, Галина это будет вам неким подспорьем для ваших встреч, я тоже думаю. И э, эти встречи, они стали возможны благодаря тому, что Татьяна Крылова, наш парфюмерный стилист с огромным опытом, согласилась сделать для нас серию встреч, серию встреч, посвященных коллекции Notes. Это и о том вообще, что это за коллекция, чем она отличается от нашей обычной номерной коллекции и про каждый аромат, конечно же, в отдельности. Вот, Поэтому у нас в апреле раз в неделю, в четверг, по четвергам, 18 часов по Москве будут онлайн-встречи, посвященные коллекции notes. То есть мы апрель, не знаю, если не уложимся в апрель, может быть, еще и продолжим. Вот это уже этим процессом будет руководить Татьяна. Вот, Татьяна, огромное тебе спасибо, что ты согласилась сделать для нас такой вот интересный материал. Мы будем с вами... Изучать коллекцию notes. Вот ровно такой же посыл, Галин -табар, о чем вы говорите. да? Новые ароматы, мы их плохо знаем, мы с ними не очень хорошо знакомы. А кого-то, например, смущает еще и то, что они дороже, да, чем наша номерная коллекция. Вот обо всем об этом, то есть почему именно так, почему, почему имеет смысл свою коллекцию обязательно обязательно добавить хотя бы один аромат из коллекции notes, а потом уже и не один. Что, какой эффект это дает? Вот Татьяна, видимо, что-то хочет добавить, по всей видимости. Какое, то есть какое волшебство заключено в этих ароматах, вот об этом нам, с нами будет делиться Татьяна. Татьяна, ты хочешь что-то добавить, похоже? Татьяна, у тебя выключен звук. Да, микрофончик. Я, я, я знаю, отключила гарнитуру. Спасибо большое за доверие. А для меня самой, конечно, это очень интересно такой вызов, потому что для того, чтобы выдать то, что мы планируем, надо перелопатить информацию раз в 10 больше. Но меня очень сильно вдохновляет то, Гульнас, что за апрель мы наконец-то соберем такую мощную информационную базу по нашему продукту. Да-да-да. Смотри, по косметике, по парфюмерии, то, что... То, что где-то когда-то там забыто, может даже не недо, недопонято mm -hmm. по парфюму. И, в принципе, это будет не только, конечно, акцент будет на ноутс, но, конечно, мы будем говорить, о, что такое ниша. Все равно мы никак не, не ну, как, я, конечно, может быть, и в не будем так глубоко разбирать, наверное, и так далее. Это все равно тоже будем говорить, но это будет парфюм. И то, что мы сейчас движемся как сказать, ну, в ногу со временем, да, мы не отстаем от uh, мировой парфюмерии, так сказать, от мирового рынка, то, что mm -hmm. ниша, это сегодня одно из самых интереснейших uh, направлений, вот, и мы, конечно, uh, тоже будем в этом топчике, так что, вот, да, жду и спасибо большое за доверие. Спасибо, Таня. первая встреча у нас состоится 6-го, а, нет, дождитесь. это 6 у нас будет апрель, да? 1, 2, 3, 4, да, 6, правильно, мы же считали, 6, да. 6 да. апреля в 18.00 у нас стартует цикл встреч, посвященных да. нишевой парфюмерии и коллекции НОС в частности. Да, да, да, Таня? да. Да. Да, ну анонс же будет, ты же да, сделаешь Да, да, да, конечно, потом... анонс сделаем, то есть анонс сделаем, я просто сегодня вас ввожу в... Курс дела того, что мы будем с вами делать в апреле. Мы с вами будем и в косметику погружаться, и в парфюмерию погружаться. Вот. И помимо этого мы еще с вами будем погружаться в бизнес. Да. Да. Вот, то есть, что касается бизнеса. То есть третье направление, которое мы с вами запустим в апреле месяце, это бизнес-презентации бизнес презентации И вот а, здесь я вам пока не могу сказать ни даты, ни времени, ничего не могу сказать. И здесь я только вас приглашаю. Я вас приглашаю войти в состав рабочей группы, которая и будет создавать эту презентацию, будет над ней работать, будет ее проводить, будет ее приглашать и так далее. То есть а, мы с вами вот, а, создадим эту презентацию. Может быть, не одну, кто его знает, да, то есть как оно там вот пойдет-то. Но начнем с первой какой-то. И запустим цикл презентаций в нашей команде. Бизнес-презентации, куда любой из наших консультантов, партнеров сможет приглашать своих, своих, кандидатов, своих кандидатов и вовлекать в бизнес. Вот, Поэтому я думаю, что первую презентацию мы в апреле точно проведем. Несмотря на наш очень плотный, насыщенный график, у нас же с вами еще 22-23 лидерский выезд, и поэтому месяц, я говорю, апрель очень насыщенный, очень плотный, но бизнес-презентацию мы с вами в апреле обязательно запустим тоже, потому что есть на этот, на этот запрос, мы с вами в прошлый раз говорили, Артура сегодня нет на встрече но это с его подачи идея, и это хорошая идея, и причем эта идея, которая давно витает, она периодически всплывает, то есть я это хотела сделать уже там, несколько лет к этой теме подходила, да? но почему, собственно, не запускала, потому что я ждала какой-то сильный, мощный запрос от, от партнеров, потому что делать в очередной раз то, что только нужно тебе, ну, в этом нет большого смысла. Поэтому, когда появился вот такой вот сильный мощный запрос, и я готова тоже включиться в этот процесс и для того, чтобы запустить этот очень нужный, очень действенный бизнес инструмент. Задам сразу вопрос: кто готов включиться в эту рабочую группу? Кто готов в этом участвовать? Готова участвовать, конечно. Спасибо, Таня. Отлично. Готово, но пока не спикером. Хорошо, спасибо. Ой, ой, у Марины что-то там с звуком. Привет, Марин. Да, у тебя опять переживается звук. Ага. Ну, посмотрим еще, как у меня будет с графиком. У вас все, пассивная началась, да, Владимир, мы вас потеряли? Да, да, уже все, мы тут сеем, поэтому да, как, ага. как участвовать, посмотрим, это будет уже видно в процессе. Хорошо, ну, сейте, сейте, это тоже нужно. Вот, Но ну. в любом случае тогда в рабочую группу я ссылку скину, то есть добавляйтесь, для каждого найдется какая-то часть работки, какой-то участок, который можно делать, даже если не спикером. В любом случае, участвовать в этом, посмотреть, как это изнутри варится и свои мнения, предложения, то есть это тоже очень ценно очень важно. Хорошо. Спасибо. Так, ладно, хорошо, начало есть. Вот, то есть мы с вами начнем делать бизнес-презентацию для того, чтобы продвигать именно бизнес-идею. Бизнес так, что еще, что я еще могла забыть, что еще не забыть, но я думаю, что этого уже более чем достаточно на апрель месяц, такой активный, активный, активно загруженный месяц получается, то есть у нас с вами не будет ни одной свободной минутки, это точно. Вот, друзья, то есть вот, вот такие у нас планы на апрель, и я думаю, что и у вас теперь уже, да, теперь вы тоже являетесь частью этого плана. Поэтому следите за информацией и в чатах, держите связь со своими наставниками для того, чтобы быть в курсе всего того, что у нас будет происходить. Анонсы все будем вкладывать, приглашения, то есть движухи. Во все включайтесь, во все включайтесь, во все вовлекайтесь, вовлекайте своих партнеров, потому что, как вот мы на последней лидерской встрече говорили, наш с вами бизнес это про вовлечение во всех смыслах этого слова. Чем лучше у вас развит навык вовлечения, чем вы э, лучше прокачали свой профессионализм в, именно в навыке вовлечения, тем лучше у вас развивается бизнес. Тем выше ваши заработки, тем крепче ваша команда, тем интереснее и активнее, и самостоятельные партнеры у вас появляются. То есть э, вовлечение оно во всем. Начинаем с увлечения с себя во все процессы и вовлекаем затем всю свою команду вслед вместе за собой. Вот так работает сетевой бизнес. Сетевой бизнес это стопроцентное вовлечение во всем. Начиная с продукта, заканчивая бизнесом, заканчивая какими-то лидерскими уже моментами, навыками и так далее. То есть вовлечение стоит как фундамент во всем. Это то, что я хотела сегодня вам сегодня сказать, чем хотела я вас поделиться, во что я вас хотела бы вовлечь в оставшейся неделе марта и в предстоящем апреле. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, если у вас есть какие-то по этим темам, по другим темам, сейчас самое время для того, чтобы что-то прояснить. Поэтому слово передаю вам, если есть вопросы. Если нет вопросов, так скажите, вопросов нет. Или добавить нечего. Табарна, микрофон включайте. Вопросов нет, только вот лично у меня почему? Потому что мне все это надо осознать, принять, угу. у себя в голове все это, все это, все это Уложить. разобрать, положить, да. поспать, да. и уже тогда уже действительно могут возникнуть какие-то вопросы в процессе. Хорошо, конечно же, да, в процессе всегда возникают вопросы. Если возникают вопросы, всегда можете вы их задавать в командном чате. Всегда спрашивайте, на все ответим, во всем разберемся. Ну, все прощаемся. очень интересно. <laughs> хорошо, спасибо. Спасибо, Галина Тавановна. Так, есть ли у, вас, у остальных какие-то вопросы или что-то там сказать, добавить от себя. Вопросов нет, но вот хорошо, что на основе вот этого, этой движухи в командном чате будут вот, да, не стесняться задавать вопросы, там, и может быть не только Гульнаса, если кто-то знает, и другим тоже это свое мнение, и, ну, вот будет активность там, в этом угу. Угу. Угу. А не хватает командной активности, да, <клев> Ну, вот люди, вот, мы как бы одни и те же активные, да. а так вот другие-то ну вот не очень, поэтому вот чтобы увидеть, чтобы другие тоже у других что-то какие-то вопросы возникали, посмотрели ли, допустим, если не были, посмотрели ли какие у вас вопросы возникли, опять же. Какие Людмила, спасибо, что обратила на это внимание. Я вот что хочу сказать по поводу командных чатов, чтобы вы просто имели в виду. В командном чате, то есть в любом групповом чате, да, то есть сейчас даже не про наш командный чат, про любой групповой чат. В любом групповом чате ровно такая же ситуация, как и у нас. Есть некий костяк, который активно в этом чате работает, пишет, отвечает, задает, то есть активничает и так далее. Этих людей, ну вы знаете принцип Паретта, да, процентов 20 от всех остальных участников. И остальная, основная часть, она просто наблюдает наблюдает, принимает к сведению, то есть, есть кто-то это переваривает, кто-то кто -то, то кто не обращает внимания, кто-то просто пролистывает. То есть есть тоже вот в этой аудитории, которая нечастливая, тоже есть разные люди. И есть вот в этой не, не, не очень активной части, есть категория людей, которые считают, что... Их вопросы не интересны, их ответы не интересны, то есть это, этот чат не для них. То есть, то, то есть, и, и поэтому они сидят вот с этим мнением, и несмотря на то, что они внутри там как-то активные такие участники, они смотрят записи, они там что-то применяют, они там может быть даже к спонсору как-то, спонсором как-то обсуждают, да, но... Групповые чаты всегда стесняются выходить. Поэтому это для того, чтобы их сподвинуть, просто иногда нужно людей в это включить, когда вы индивидуально общаетесь, то есть вы можете говорить, что ты можешь писать в этом командном чате, нам интересно, всем интересно, поделись, другим людям тоже будет полезно услышать твое мнение. Это, ну, то есть это дать понять, что э, твое мнение интересно и другим людям тоже, интересно и полезно. И вот тогда потихоньку-потихоньку начинают включаться, начинают что-то пытаться там, стесняясь, стесняясь, но что-то писать и участвовать. Вот поэтому есть с групповыми чатами есть такая история. То есть в групповом чате тебе кажется, что и кроме тебя тут есть кому написать, и кроме тебя тут есть кто проявляет активность, поэтому я могу, могу этого не делать. Вот, поэтому люди, консультантов нужно просто потихоньку-потихоньку включать в работу в этом чате и привлекать к тому, чтобы они проявляли активность. Вот Света Бунькова же начала потихоньку, что-то пишет, да, то есть как-то реагирует, то есть какая-то реакция есть, а тоже раньше никак не участвовала. Нам надо вот еще отработать, потому что вот когда кто-то там негатив напишет, вот тогда начинается движуха немножко. да да да как его активный конфликт активный, mm -hmm. это вот, mm -hmm. методикой, и вот применять ее я mm -hmm. сама очень понимаю как это mm -hmm. вот, интересная вещь потому что она говорит, очень много дает энергии ну, да можно короче mm -hmm. идея такая надо какие-то тизеры включать дрозилки, какие какие-то провокаторы Такие, ну, можно, но я бы не злоупотребляла этим инструментом, потому что мы с вами в этом случае будем вытаскивать очень большое количество негативной энергии, да, то есть и мы начинаем ее культивировать, мы начинаем ее культивировать, вот, поэтому это, это можно делать в том случае, если мы умеем перевести ее сразу в позитивное русло, то есть это можно сделать тогда, когда у тебя есть выход, решение, и ты готова это все перевести в позитивное русло. Это, это, согласно, это сильный инструмент, он, он очень хорошо качает, раскачивает эмоции, но здесь тоже нужно быть очень аккуратным. А когда большая группа, это, это, это вообще нужно быть мастером в этом, чтобы справиться с этим потоком потом. Поэтому, поэтому может быть, я и не использую этот инструмент в работе. У меня есть небольшое такое предложение, не знаю, да, как оно да. заинтересует. Я помню, в свои времена мы собирали разные интересные моменты нашей жизни относительно вот ламбре. То угу. есть, вот, допустим, у меня в памяти вот такой момент интересный был. Обращаемся к мужчине в военной форме. И предлагаем, ну, первый вопрос, а, а как вы относитесь к парфюмерии? А он, ну, как к нему женщины подошли, задают вопрос, сначала в таком недоумении, а потом говорит, ну, нормально, а, и следующий этап идет. Позвольте вам нанести аромат на запястье. Mm -hmm. Тут он опять все равно идет навстречу а, дес, а, руку это, и, и опять смотрит. Следующий вопрос. И тогда ему говорим, ну, послушайте аромат. Mm -hmm. Он, алло. Нам это так понравилось. <смех> <Но>. <смех> то есть, вот такие вот забавности, мне кажется, тоже можно было бы выводить, чтобы ну, немножко смягчить, да, размахнуть и так далее. <смех> можно, можно, можно, Галина Таких да, такие курьезные случаи, их действительно достаточно много, если вот так вот вспоминать, то есть и с клиентами… У каждого там наберется да, этих да, да, историй. Да, да, да, ну да, вот да. интересно бы их как-то вот э, собрать и о, в такой вот момент можно было бы и выложить. Да, с да, мужчинами. Да, да. Как обращаться с мужчинами? Какой подход к ним иметь, чтобы с ними войти в контакт? Хорошая идея. Вообще, вот что касается каких-то интересных моментов, кстати, галин Табарна. Вашей истории еще нет в чате истории, насколько я помню. Вот у нас же мы начали собирать чат, в чате начали, в отдельном чате начали собирать истории консультантов, истории, результаты, то есть вот какие-то такие моменты. Вот. еще они все написали, вот из, из тех, кто присутствует, поток Галина Табар не написала, по-моему. Да было у меня уже, это было-было. Вы было. Было, ну, написали? Это когда-то, вот когда-то, в, те, в, <сх> в тех годах, я уже писала. Ну и, нет, и это и... же в тех годах, а это прямо вот рабочий инструмент, который можно использовать сейчас, которым можно работать и использовать тоже для рекрутинга. Вот, поэтому, да, да, да, поэтому письменным. Я, по-моему, видео выкладывала. И... Ну понятно, у нас этого нет в этом чате, поэтому э, я а, посмотрю, если вы, да, если вы у нас в чате истории и э, тоже, если вы добавите еще свою историю, это будет вообще классно. Так, хорошо, Галина Сапара, спасибо да, за идею, вот эти курьезные моменты, они действительно интересны, их можно собирать и использовать в дальнейшем для... Да, это, ну, гораздо лучше. Да, это гораздо лучше, чем какие-то дразнилки, на самом деле, спасибо большое, потрясающая идея, вот да, вспомнить да. какие-то, иногда вот так вот, да, вот в так такой Просто, резиденчик. да, просто-просто можно эту историю прописать или записать видео, или, ну, скорее всего, либо видео, либо текст, и э, ее можно просто выкладывать в командный чат для того, чтобы, ну, такая курьезная история, такие вот интересные истории, и тем самым, во-первых, показать, что есть разные ситуации в этой жизни, да, то есть всякое случается в нашей работе, и смешное, и веселое, и, и как можно из этой ситуации выйти, и в то же время это такая вот действительно память о том... Э, Интересные моменты, которые даже вспоминая, они и то дают тебе положительный такой эмоциональный вплеск, mm -hmm. на котором можно дальше жить и работать. Вот вот. Если позволишь, я да. тоже вот небольшой такой момент из личной такой вот жизни. У меня два сына, mm -hmm. старший и младший. И вот в десятом классе у меня младший так загорелся идея ламбре. Он увидел, что я себе купила двушечку, ну вот двушечку, а мужских двушечек не было. Я а -а -а. ему купила пятидесятку, но а -а -а. от сердца, ладно, сыну купила. И вот, значит, утром. Мы просыпаемся, гляжу, он что-то стоит там и гладит там, набирается в школу идти. Потом взял эти 50 миллилитров, разложил света, и его пшик, пшик, пшик, пшик. Я смотрю, боже мой, я себе двушечку, а он бжикает 50 миллилитров. Я ему, Рома, ты что делаешь? А у меня Мама, а ты что думаешь? из твоей вот этой фитюльки нанесла, и думаешь, от тебя пахнет, что ли? Слушайте, но ну это меня так задело, Я, вообще, побежала к быстро себе 50 Вот Такой исторический момент, но он меня заставил задуматься. Да, да, да, да, да, да. Да, это больше одним чем слова, просто. Мужчина, одним словом, мужчина. Мужчина никогда не наносит из ушечки. Его так из флакона и раз десять как минимум. Настоящий мужчина. Вот, вот, вот, вот, да, да, да. Ой, правда, про него у меня действительно есть история. Ну, все, Галин, да, начинайте собирать, начинайте играть. Будем интересны, у каждого наверняка есть такие курьезные какие-то моменты, которые могут вызвать у нас у всех улыбку. Хорошо. Так, что с вопросами? Что с, Еще есть какие-то вопросы, что спросить, добавить? У да. меня есть вопрос, может быть, не по теме. Да. Может, я пропустил. Скажите, а на сколько процентов подорожает продукция? Если ничего не случится экстраординарного с курсом евро, где-то ориентировочно процентов на 5. А сейчас же курс евро у нас в компании какой? 88? У нас внутренний курс 88, да. А официальный курс сейчас 82 с копейками? 82-83, да. да, да. А чем они обосновывают подражание но тогда... дело в том, что если вы где-то сможете купить по 82-83 евро, тогда, тогда можно будет поговорить. Вы по курсу Центробанка евро нигде не купите. Не, ну понятно, но я могу это сделать Сбербанк онлайн, там меньше, И чем... Там, 8... там, там, не купи... там даже Сбербанк онлайн вы не купите по 82? Не, по 82, естественно, это средняя цена. По 85, ну до 88 можно взять. Ну, ну, будет... Значит, смотрите, еще раз тогда проговорю информацию по поводу ценообразования. Сейчас да. ценообразование совсем не такое, как оно было раньше. Поэтому вот эта разница в курсах, почему, собственно говоря, и всегда, то есть вот когда эта вся история началась, то есть э э сказали, что не смотрите сейчас на курс Центробанка, потому что совсем другая цена у логистики. Совсем другая цена у переводов денежных. То есть сейчас совсем другие расходы на эту часть, на, на эту часть бизнеса. Вот, поэтому вот эта вот разница между курсами, она позволяла покрывать все эти дополнительные расходы. Поскольку курс подрос и, соответственно, вот этой разницы больше нет, то есть теперь возникает необходимость поднимать цены на, на продукцию подниматься, повеличиваться будет евровая стоимость, это не курс будет повышаться. Вот, и, соответственно, с повышением баллов, ну, я об этом уже в начале сказала. То есть ситуация такая, то есть, если вот раньше мы могли сказать, да, вот курс Центробанка плюс полтора процента, это коммерческий курс, который, с которым можно работать и который можно сравнивать с нашим внутренним курсом. Сейчас это не так. Сейчас, во-первых, это не полтора процента, сейчас это гораздо больше. А во-вторых, совсем другие расходы дополнительные, которые не учтены в цене на сегодняшний день. То есть вот такая вот история. Поэтому, поэтому внутренний курс – это достаточно условная единица. Она не имеет жесткой привязки к внешнему курсу евро. Mm. Понятно? Понятно? Вот, поэтому весь год выдерживали, то есть держали цены, то есть ничего не поднимали, потому что была такая возможность. Но сейчас уже, сейчас, к сожалению, уже нет возможности. Ну и при этом повышение незначительное, то есть ни какие-то там, это не 10, не 15, не 20, не 30 процентов, это 5 процентов. И хорошо, если оно на этом останется. Ну, если честно, да, вообще я давно жду повышения цены. Я еще с лета месяца думаю, наверное, будут повышать цены, наверное, будут повышать цены, потому что условия бизнеса тоже изменились. Это вот, ну, я сейчас говорю про нашу логистику, да, то есть привести готовый продукт от производителя – это одно, а логистика, которая у производителей, там тоже все поменялось, там тоже все, все подорожало, там тоже все, все, все совсем по-другому. И логистика, и то есть сами ингредиенты, то есть там тоже есть свои какие-то подвижки, есть изменения, рынок меняется, рынок меняется, пере, перестраивается, вот поэтому, поэтому слава Богу, что пока 5%. Так, еще есть вопросы? Матросов. У матросов нет вопросов. Ну что ж, хорошо, тогда мы на этом встречу будем заканчивать. У меня, как обычно, к вам просьба в командном чате. Напишите пару слов по итогам нашей сегодняшней встречи. Что для вас было, что, что для, осталось для вас в сухом остатке. И желаю всем красивого закрытия марта. Подтягивайте март, дотягивайте. Настолько, насколько вы это можете. Чтобы сказать себе, март я отработала, отработал по полной программе. Хорошо. Хорошо? Все. Всем тогда до следующих встреч. Встретимся теперь уже. Ближайшая встреча у нас с вами будет 31 марта на вводной встрече по косметическому движу. Ну, а дальше уже по плану. Разве по не нашему... первого? Разве? 31 повторяю первая встреча в косметическом движе состоится 31 марта в 18 часов по московскому времени следите за анонсами всю еще информацию еще раз конечно же повторим я ведь услышала 1 числа у нас уже первая обучающая встреча состоится в 11 да совершенно верно все все правильно хорошо Ладно. хорошо Спасибо. Спасибо. Всем Таня. хорошего дня, всем хорошей недели, всем счастливо. Uh -huh. Спасибо, спасибо, пока-пока. Uh -huh. Всем хорошего дня. Uh, до свидания.